Приветствую, уважаемое сообщество газовщиков, с вами Вячеслав Домнич и Константин Костанян. Сегодня мы решили снять это видео, потому что тому есть несколько причин. Первое. В нашем распоряжении появился автомобиль Skoda Roomster, с двигателем 1.2 CBZA. Это двигатель с непосредственным впрыском и с наддувом. Второе, это то, что этот автомобиль принадлежит всем известному в наших кругах Вячеславу Ремишевскому, создателю форума ГБО, создателю барахолки ГБО, на которой вы можете поговорить о технических вопросах, а также приобрести необходимое вам оборудование. Вячеслав, счастливый обладатель, он когда купил эту, эту машину, взялся за голову, говорит, нафига ж я купил двигатель с непосредственным прыском. Но мы... мы сразу нашли решение. Да, мы с Константином сразу, не боись, все нормально будет. Добрый день, уважаемое сообщество. Хотел сказать, наверняка у многих возник вопрос, почему ставим редуктор Pride, электронику и форсунки АЕБ. Я отвечу, я не стал долго заморачиваться в долгом поиске и выборе оборудования. Я сделал запрос на форуме и быстрее всех отозвались менеджеры компании Прайдгаз. И согласовали такие условия, от которых было ну, очень тяжело отказаться. Я э, хочу от себя поздравить с покупкой Вячеслава автомобиля конечно и хочу пожелать ему, чтобы он ему служил долго он получал удовольствие от езды и Слава ему классно все настроил, установил а от нашей компании такой скромный подарок оборудование, редуктор, электроника форсунки, пластиковая трубка и от себя хочу пожелать чтобы он получал максимальную экономию и чтобы было все в порядке потому что система самая безопасная самая экономная и надежная и еще хочу добавить, что наша компания дает ему пожизненную гарантию на все комплектующие, которые мы ему дали. Повезло, так повезло. Спасибо. Мои поздравления Спасибо. с покупкой автомобиля. Я надеюсь, ты будешь получать удовольствие. И наслаждение, как мы говорим в наших кругах продажников, чтобы одной рукой рулил, второй вытирал счастье, а слезы счастья. Поздравляю! Спасибо. Спасибо. Да, этот комплект мы решили поставить не на каком-то суперкрутом современном стол, мы решили его поставить ну, в чистом поле. То есть из благ цивилизации у нас будет только розетка 220 вольт. То есть вы не увидите там супер модного стол, вы не увидите какой-то супермодный ресепшн. Кстати, Роман Утики, моторгаз, лайк за ресепшн. Да, хорош. Поэтому мы решили поставить этот, этот комплект, на этот автомобиль в чистом поле. То есть этого получится. Надеюсь, там вода, кофе будет в поле я, я подъеду Не подсказывай Все, ребят, посмотрим, что получится да, из этого Я думаю, что всем интересно, какой получится результат А именно замещение, динамика и все другие показатели Вячеслав поделится, покажет обязательно сам результат И я думаю, что если будет кому-то интересно такой автомобиль-прошивка то самое лучшее выкатанное, скажем так на сто процентов можете ее купить а еще может быть кому-то подарит первым трем да, или да. победителем вячеслав подарит бесплатно эту прошивку это интеллектуальная собственность поэтому я я надеюсь это хороший подарок ну что время деньги поехали не теряйте ни секунд Итак, что же мы будем ставить на этот автомобиль? Редуктор. Pride. Pride Silver. Вот такой маленький редуктор. Но мощность его до 150 кВт. Мал да удал. С клапаном и фильтрующим элементом. Вот такой маленький редуктор. Но довольно мощный. Следующего. Форсунки сумки группы и с желтыми штуцерами ну, фильтр мы фильтрующий элемент взяли лаватовский потому что в качестве лавата тоже никто не сомневается и вот сама электроника Значит, сама электроника блок блокя 60 который рассчитан на 4 цилиндра непосредственного впрыска. Есть такие блоки для 6-8-цилиндровых автомобилей, но это уже тема другого видео. Комплект проводки, проверенный на заводе. Никогда вопросов по качеству проводки вообще по проводке не было у АЕБШной группы. мап-сенсор Мап тоже, знаете, что довольно надежный, если правильно ставить. Кнопочка. Кнопочка вот такая, с индикацией уровня, состроенным звуковым сигналом, с разъемчиком. Вот такая кнопочка. Да, обязательно датчик уровня, ой, датчик температуры редуктора с разъемчиком. А и все-таки. Монтажный набор, предохранитель, племники, формоусадки и датчик уровня. Датчик уровня, конечно же, АЕБ, 1090. Вот такой вот. А теперь непосредственно приступим к монтажу. Заставили ставить газ. Славу не надо, надо, на бензине очень дорого. Так, редуктор стоит, теперь делаем тасольные подключения с помощью 16-х тройников. тройников. Крепим все это дело, конечно же, на хомуты АПРО, нержавейка. Только нержавейка. Кстати, их приобрести тоже можете на барахолке. Рукава, конечно же, фаро. Спасибо вам, Лизавета Михайловна, за качественные рукава. Так, Редуктор мы поставили. Следующая, это установка блок управления до И 60 Самое безопасное место для установки газового блока управления это где? Правильно. Рядом с бензиновым блоком управления. Поэтому его поставим рядом с бензиновым. Лава, что ты делаешь? Ворота, Не ломай ворота. Специальный кронштейн для крепления фильтра в полевых условиях. <свят> ну что, ж, коллеги? Поставить газ в полевых условиях возможно, я вам только что доказал, э -э, установил газ на асфальте с помощью одной розетки, правда я шуропровертом зарядами пользовался. Э -э. Процесс закончен, Форсунки, блок управления, редуктор под низом, фильтрующий элемент отстойника. все стоит, машина работает на бензине и сейчас она выезжает на заправку. Для последующей калибровки на настройки. Но это вы были пора, Уважаемое сообщество, узнаем сейчас результаты конкурса, который объявил Ремишевский Вячеслав. Результат, в котором участвовала компания Pride Gas. Один из лучших мастеров, ну, знаешь, как отцов АЕБ Украины, Доминич Вячеслав, который непосредственно занимался в полях установкой, монтажом этого оборудования. Загнали под капот. Загнали под капот. Он вот так вот просто сделал. И оно стало работать. Не знаю. Я предоставляю слово Вячеславу. Он сейчас вам итоги даст. Что получилось по факту. Какой расход. И вы узнаете, кто победил. Итак, друзья, результаты. Пробег более полторы тысячи километров. За это время было сделано несколько заправок до полного и газ, и бензин. Получилось 2 литра бензина на 100 километров и 6 литров газа. Тот, кто написал, что была установлена электроника AEB Di60 и то, что устанавливал Вячеслав Домнич и то, что будет приемлемый расход газа и бензина, прошу написать в личку и получить свою скидку 50% на универсальный Bluetooth интерфейс. Для скептиков, для неверующих, все документально подтверждено. Живые люди, свидетели. И более подробно вы все это увидите на табличке. Экономьте вместе с Аибой.